Я покушаю быстренько, Зачем? Нет, мама, ну, я ну, целый день, целого утра, ночь смотрю. А ты... И, и утром ты меня еще мучаешь. Стою? Я и днем и ночью смотрю за ней. Сейчас поем и, и все возьму ее, Чё ты Очень -чуть -чуть -чуть заводишься? Очень чуть-чуть даже ты в туалет ходишь, кушаешь. И че? Ну ладно, и... посмотри. А я смотрю утром, ночью, днем. Ну конечно, ночью я смотрю. Нужно за ней смотреть. Ну я ладно, я же быстро поем. Ну все. Я бы лучше поела. Ты уже поела. Ну и какая не разница, у меня уже спина кривится, пока я ела на этой твердой скамейке, а ты еще меня мучаешь. Ну ладно, пять минут хоза. Да? Ну что то завелась? Ужас. Это же твоя сестренка тоже. Не только моя дочь. И ты же ее родила, и ты должна за ней следить. Вообще, я только есть сестра, а ты мама ей. Ну, да. я за ней смотрю. Ты помогаешь мне? Я только утром, ночью, днем смотрю. Много раз. Вот она. Как это, когда мне только нужно? Я всегда ее смотрю. Да, конечно. Так я тебе и поверила. Остынь, дам? ты что? Сейчас я возьму ее. Да, конечно. А пока ты как черепаху бужерать, полгода даже пройдет, Больше года дальше. Кошмар, как ты говоришь с мамой. Камил, ты родила, и ты должна ее больше смотреть. А ты весь день на меня Каждый день, так пока мне 10 лет не исполнится, ты так не прекратишь. Господи, а тебе сколько лет? Пока 6. А даже... еще 4 года буду, значит, тебя эксплуатировать. А может даже через 30 лет ты меня будешь мучить? Так. Ой, прям замучилась. Кошмар. Ты меня вообще роняешь в кровати после того, как я слежу за ней каждый день. И целый день Угу. Ноги у тебя отваливаются, наверное. У меня ноги не отваливаются, а горят. Горят? Ладно, сейчас массаж сделаешь. А ага, сейчас. Это ты мне сейчас массаж сделаешь. И Камила за тобой будет смотреть сама. А то я не буду на ней смотреть. Two hours later. Хочу отдохнуть от этой Камилы. Ее катать вообще не вариант. Она сидит тебе тихо катает, что он... Ага, она не ходит, потому что она катается. А я хожу до того, чтобы у меня ноги горели. Ужас. А ты меня еще мучаешь, чтобы я ходила до вечера больше года. Камила удивлен. <связывая> Сидит удивленная, что-то орешь, на дому. думаю. Успокойся. Сама ты успокойся. Вот, вот меня тут мучить. <связывая> Кто тебя не мучит. Кто тебя мучит, что никто, кроме тебя, меня не мучит. Правильно! Ты тебя вообще не считаешь! Какие слова, Господи! Это ужас! Пока ты будешь кушать, одну макаронину тебе в рот не залетит! Залетает все у меня уже. Залетает, все закончится. Да, конечно, а потом ты посуду, муж, больше года будешь мыть. А я должна больше года за ней смотреть. Ну ты мой тогда посуду, господи, пожалуйста, помой. Я а буду за ней смотреть. Вот, вот я тебе сейчас в макаронины лицо макну, у меня съешь за один раз. Ужас, как ты разговариваешь. Все, осмолютно, да свидос. Вообще, когда я за ней смотрю... Смотреть каждый день, оставляю одну минуточку, а потом каждый день будешь смотреть, я буду смотреть и и целый день буду смотреть каждый день. С утра ты мне начинаешь мучить в туалет, в туалет, в туалет, а потом на одну секундочку, да? Через одну секундочку полгода пройдет, очень долго. Один раз, а я, а я служу за ней каждый день, целый год, целое лето, целый июнь, целый июнь. Вообще везде я сижу, в каждом году. Вот дети пошли. Ужас.